Приветствую, с вами Леонид Орлан, и сегодня я хочу поговорить с вами об остановке внутреннего диалога. Ну это когда в голове куча слов, куча мыслей, и это такая мешанина, и вы постоянно не можете сконцентрироваться на чем-то важном, нужном для вас, и в голове ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, постоянный процесс. Ну и давайте разберем, что же такое внутренний диалог. И у внутреннего диалога есть две причины. Первая причина незавершенная мысль какая-то идея которая пришла к вам в голову и не была пропущена через решение ну, для того чтобы эта мысль ушла из вашей головы ей необходимо всего лишь додумать до конца принять решение и тогда мысль уходит из сознания и ваша голова снова чистая и ясная вторая самая частая причина продолжительного внутреннего диалога это когда две части вашей психики вслух общаются друг с другом. Ну, чаще всего это когда одна часть говорит хочу одно, а другая часть говорит надо делать другое. Например, на работе или в отношениях у вас все плохо, вот совсем все плохо и с одной стороны вам очень хочется уйти, все это бросить, расстаться и больше никогда с этим не беседовать. А с другой стороны возникают страхи опасения, а как же я буду без этих отношений, без этой работы, да, а как же, вот, нет, нельзя бросать. Ну, или первая часть что-то сделала, такое плохое, и вторая ее мочит, начинает ругать. То есть причин куча, да? но главное это некий внутренний конфликт, двух частей психики. Ну, и сейчас давайте рассмотрим несколько наиболее популярных, в пространстве, да, в русскоязычное пространство, методов остановки внутреннего диалога. То есть, что предлагают эзотерики, мастера различных трансперсональных техник и помогает ли оно на самом деле, что происходит в реальности. Итак, самая популярная, одна из самых популярных методов, один из самых популярных методов остановки в ВД. Это концентрация на статичном объекте. Ну и в качестве такого объекта может выбираться точка на стене, ощущение в теле, то есть какой-то объект, ну, внешний или внутренний, и на нем внимание концентрируется. Также есть такой, ну, в качестве концентрации есть такая техника, как концентрация на пустоте между мыслями, между словами. Вот, ну, диалог это некие предложения, да, не просто, что мысль, одно слово, и оно постоянно там дура, дура, дура, дура, дура там или идиот, идиот, идиот, нет, это некие, некое предложение, а почему же я так поступила? а что же, вот, и а как же ж мне делать, то есть это набор слов, и вот если концентрироваться на пустоте между этими словами, то этот диалог так условно уходит или там концентрация на точке, вот в восточных практиках часто, очень частая техника, очень частая практика, это когда вот вы свое внимание вот, вот в одну точечку нарисовали кружочек, внутри точечку, и сидите в него, втыкаете, смотрите, и в какое-то время ваше сознание, ну и подсознание, ваша психика устает, вот это вот постоянно в голове думать, и замолкает, просто устав, но Проблема никуда не девается, конфликт, да, психический, внутри психический никуда не растворяется. Вы просто переключаете внимание с одного процесса на другой. То есть, ну, в данном случае на статический процесс. И вы, грубо говоря, вы свою психику утомляете. Да, это вот как есть практика. Для того, чтобы ребенок хорошо спал, там, днем или ночью, его нужно э, утомить. Да, вот для того, чтобы ребенок днем заснул, э, в первой половине дня, там, после обеда поужин, пообедал и хорошо заснул. Да, то до обеда идет прогулка, ребенка качественно утомляют, там, вот зима с горки на горки, летом в песочнице побегали-попрыгали. Все, ребенок пришел домой уставший, лег спать. Отлично, все счастливы, все довольны. Вот Примерно похожий процесс да, предлагается в концентрации на статичном объекте. Второй тип техник – это переключение внимания на другой процесс. Да? Внутренний конфликт – это процесс, это незавершенный процесс. Да? Хочется одного, есть импульсы, есть желание в теле да, пойти сделать одно, а другая часть говорит, нет, нельзя, нужно оставаться на месте, ну или как-то так. То есть это некий процесс, лебедь, рак и щука. Так вот, второй. Вторая группа методов – это переключение внимания на другой процесс. Ну и в качестве такого процесса может выбираться как собственное дыхание. Ну вы закрыли глаза, сделали вдох-выдох и просто наблюдаете, как вы вдыхаете воздух более прохладный, выдыхаете более теплый, и вот вы просто переключили внимание на дыхание. Вроде бы как успокоились, вроде бы как расслабились. Так скажем, 2B, 2А это собственное дыхание, 2 Б — это наблюдение за движение своим телом. Вот как, например, опять же продолжаем дыхание, как грудная клетка поднимается, опускается, либо вы переключаете внимание на сердцебиение, там в Вошевской випассане там переключение внимания на движение, как вы идете, как, например движутся ваши руки, движутся ваши ноги, то есть ваше внимание переключается на вот какие-то движения, которые осуществляет ваше собственное тело. Также можно переключить внимание, есть такой 2В, так скажем, вы переключаете внимание на какой-то внешний процесс, бегущую воду, горящий огонь, как кто-то трудится вместо вас, на это можно смотреть бесконечно, Там как листик колышится на ветру, то есть какой-то внешний процесс, люди движутся, там идут по улице, и вы за ними наблюдаете. И вроде бы как в голове проясняется, становится тихо, спокойно. Но опять же, это формат ну, такого успокоения. Да? Это трансовая техника, трансовый подход. Вы просто вводите себя в транс, и э ваше сознание засыпает. Если в первом случае, да, концентрация на отличном объекте, сознание утомляется и от этого засыпает, здесь при наблюдении за ритмичными процессами сознание просто засыпает, просто расслабляется и засыпает.